Привет, народ! На связи Антон. Средство передвижения это идеальный способ самовыражения, который отражает и твой характер, и твой взгляд на мир. Кто-то проявляет это покраской машины, другое что-то на нее клеит, третьи добавляют подсветку. Ну а наши сегодняшние гости зашли еще дальше. Они вовсе сделали нечто такое, что вы вряд ли раньше могли себе представить, готов поспорить, что каждый сегодня удивится и не один раз. Поэтому скорее ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписались.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 Лично у меня первые мысли были о какой-то антенне, о вентиляторе или о чем-то вроде того. Только вот фиг там плавал. На самом деле это... <coughs> летающий мотоцикл. И нет ждать, что он, как в фильме жанра фантастика, полетит среди домов не стоит. Пока летающий байк может перевозить только одного взрослого человека, и делать это на относительно небольшой высоте. Но, блин, это ведь все равно круто. Байк реально летает и реально перевозит людей.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 Ну а это уже не просто транспорт-самоделка. Это, блин, настоящий робот для захвата космического корабля или чего-то вроде того. Такого же большого имею в виду. Потому что для чего еще понадобится здоровая робот-собака, я ума не приложу. Кстати, напишите в комментарии, будь у вас в гараже такой робот, что бы вы с ним делали? Поехали в школу, институт или на работу? Показали друзьям? Отправились бы в путешествие или что-то другое? Будет очень интересно почитать. Черный рыцарь» – так переводится название этого «железного коня». Самокат имеет два мотора мощностью до 20 кВт. Вы можете себе это представить? Суммарная пиковая мощность на полном приводе – 40 кВт. Максимальная скорость – до 115 км в час. Помню я, как летом гонщики на этих маленьких бздюльках гоняли по парку и меня пугали. А будь они на таком, я бы вообще научился бы летать, чтобы с ними не контактировать или не выходил на улицу вовсе. Ну а если серьезно, то самокат ведь реально опасный. По крайней мере, где-то я слышал о том, что рассекать по городу на подобных даже запрещено. Поправьте в комментариях, если я не прав. Однако, что у него не отобрать, так это внешнего вида. Он чертовски красив и привлекателен. В свое время энтузиаст Ален Миллиард построил в своем гараже немало примечательных кастомных мотоциклов. При этом самым известным его проектом является Bike Viper с двигателем V10. Как вы уже догадались, перед вами именно он.